Волны у берега пляшут, словно живые Дикий их танец чарует и сводит с ума Сбросив на камни одежды свои кружевные Страсти бокал предлагают под видом вина Сбросив на камни одежды свои кружевные Страсти, бокал предлагают под видом вина. Взгляд не могу оторвать, этот танец прелестный, Вводит сознание в чудом зовущийся сон, край мой волшебный, изученный и неизвестный, Ты, приводящий в экстаз лодострастия мой волшебный, изученный и неизвестный, Ты, приводящий в экстаз ладострастия стон О, небеса, этот край, это рай на земле, Я благодарна судьбе, завоявший этот чудный, Сколько прекрасного Крым разбудил ты во мне. Мною забыт злой реальности Сон беспробудный Сколько прекрасного Крым Разбудил ты во мне Мною забыть злой реальности Сон беспробудный Сколько таинственной силы В красотах твоих Ты фантастичный, все же ты есть Ты реален Нету границ у тебя, чтобы от всех и до сих. Разный такой, тот и весело, а то вдруг печаль. Нету границ у тебя, чтобы от всех и до сих. Разный такой, тот и весело, а то вдруг печаль. Сказок восточных, арабская вязь там и тут. Сквозь змейки ползут к минаретам, где мурят молитвы, как песни не поют, следуя тысячи лет своим старым заветом, где мурят молитвы, как песни не поют, следуя тысячи лет своим старым заветом. Здесь дружелюбно соседствуют храм и мечеть. Кажется, будто бы время здесь остановилось. Как же приятно красоты твои лицезреть! Крым для болящей души моей, ты, Божья милость! Как же приятно красоты твои лицезреть!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 забыть злой реальности сон беспробудный, Сколько прекрасного Крым разбудил ты во мне, Мною забыть злой реальности сон беспробудный.